Я тебя прошу, не занимайся больше этим. Не переживай, дочь. Я ныряю много лет. Пойми. Просто камень никому не нужен. Нужен идеал. Главное вовремя становиться, Но У тебя же все есть. Что тебе еще нужно? Ты мне нужен. Не и Даша. Нас накрыли. Знаешь ли меня? Весь камень забрали. Где деньги? На 500 зелени. Меня подставили. Я теперь всем должен. Что, подделка, что ли? Ты что, брат сюда слышал? Он меня за дурака держит. А просто везла. Вот и теперь. Пусть повисят. Бласт Будь осторожен, я люблю тебя Смотрите в кино